Вам даже может хватить одного активного человека, который для вас построит структуру. Говорите, говорите, рассказывайте, расслабьтесь. Не надо форсировать события, не нужно слишком прям так а -а -а, напрягаться. Расслабьтесь, потому что этот бизнес, он в кайф, он в удовольствие, он в радость. И рассказывать о нем интересно. О нем рассказываю, я рассказываю о нем, его одинаково с интересом слушают и пенсионеры пенсионеры и школьники и люди, которые совсем не являются сетевиками. Всем привет! Итак, сейчас я открою экран и, как обычно у нас происходит, проведу презентацию нашей компании, то, что она предлагает нам для заработка. После короткой презентации вы сможете задать ваши вопросы. Также я хочу поделиться с вами маленьким-маленьким лайфхаком. Если если на зумы ходите вы, заработает ваш спонсор. Если на зумы ходят ваши партнеры, заработаете вы. Поэтому пользуйтесь, пользуйтесь этой маленькой подсказкой и обязательно приводите на зумы партнеров, которым, у которых есть вопросы, которые хотят узнать маркетинг и которые хотят получить ответы на свои вопросы. Ну что, поехали. Так. Где ты у нас? Итак, у нас также появилось обновление. Это я так немножко забегу наперед. Есть новички, которые еще не видели, возможно, сайта. Появилось обновление, вот такое тоже замечательное. Это список запуска. В списке запуска вы можете просмотреть э, информацию обновлений. Это очень удобно. Если раньше мы как-то тыкались, э, как телята да, слепые, не могли найти, где это находится, то сейчас, нажав на список запуска, вы можете... Э, от начала и до конца изучить все эти э, новости, все эти обновления. И э, также у нас новость, кроме того, что появился счетчик обратного запуска. Это два дня тому назад э, э, компания искала всего 100 человек на тестеров ошибок. И э, я думаю, что эти люди уже выбраны, эти люди уже тестируют. Так, Кстати, также компания оплачивает им их труд, он не бесплатный, он оплачивает им 15 долларов в час, но на данный момент это уже не актуально, поэтому об этом уже не спрашивайте. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Я думаю, что, скорее всего, здесь выбирали англоговорящих партнеров, так как здесь действительно идет работа, и она такая плотная, она очень скрупулезная. Если вы не можете объяснить службе поддержки или тем, кто проверяет, как это все работает, вы не можете объяснить, где ошибка, то ну, тоже это будет, знаете, как испорченный телефон. Поэтому ну, учим английский, друзья, кстати, учим английский, надо учить английский, обязательно. Потому что английский язык дает нам больше возможностей. Итак, давайте сначала начнем. Центральная, главная страница. Вот у нас запуск появился, запуск обратного запуска. Еще раз вас с этим поздравляю. 22 дня, я вас верю, у вас все получится. А теперь давайте поговорим о том, что здесь может получить партнер, который станет просто пользователем, человеком, который будет продавать данные, и что здесь может получить человек, который строит свою команду, в чем, в общем-то, сейчас и нуждается наша Компания. Итак, наша, наша центральная страничка, здесь на центральной страничке самым большим мы видим это дату запуска, мы видим наверху вкладки, которые обязательно нужно изучить самостоятельно, о которых я немного позже расскажу. Здесь список запуска, нажимая на который вы можете прочитать полностью все обновления от начала и до последнего обновления. Вот тут вы можете скопировать вашу партнерскую ссылку, копируйте ее обязательно правильно. Когда вы даете ее партнеру, взаимодействуйте с ним и объясняйте ему, что он должен проверить ваш логин. Вторая там колоночка, да, у нас при регистрации это ваш логин. Когда человек видит там ваш логин, это значит, что он правильно проходит по ссылке, и он попадет по реферальной привязке именно к вам. Это важно контролировать, потому что есть случаи, когда очень много партнеров уходят, улетают, и потом очень обидно, знаете, потому что люди делают свою работу, и они ее сделали, вроде бы все хорошо, но люди улетели куда-то, ну, куда-то к другому человеку, который, возможно, вообще ничего не делал. Далее, здесь мы видим своего спонсора, у нас вкладочка здесь, свой спонсор, да, спасибо. Очень кстати. Нашего спонсора, это как его зовут, его статус и сколько всего под ним структура. В данном случае под Лёлей Фисенко, под моим пригласителем, находится вся моя структура. И, ну, не вся, меньше, конечно. И кроме меня у нее приглашено еще 7 человек. То есть 8 человек у Лёли приглашённых, лично приглашенных, и 26 тысяч с копейками её структура, что для нее действительно является а, огромным а, огромным потенциалом и она заработает очень хорошие здесь деньги а, мой статус мой статус это а, статус который а, дает вам а, присоединение к списку свои к лидерам списка, списка своих стран здесь вы увидите полностью всю структуру которая а, находится под а, вами то есть с первой линии по а, 16 27 тысяч 700 человек это а, сейчас а структура я ее построила не одна и, а, у меня замечательные лидеры со всех стран снг и даже из других стран чему я очень рада чем я очень горжусь и восхищаюсь. Ребята, огромное вам спасибо, благодарю, что вы со мной. Тут вы найдете непосредственное количество кликов на вашу ссылку. То есть 399 человек прошли по моей реферальной ссылке, зарегистрировались и стали моей первой линией. Каждый человек, который является моим лично приглашенным, моей первой линией, принесет мне 100 долларов комиссионных, что тоже очень круто. Тут мы видим, также здесь вы можете увидеть своего спонсора. Если вы хотите с ним связаться, обязательно с ним свяжитесь, познакомьтесь, привыкайте общаться, не бойтесь, мы все такие же люди, мы все, все мы привыкли обмениваться информацией, это абсолютно нормально. Здесь, там где серый ромбик, мы видим количество неактивных партнеров, и там где 182 оранжевый ромбик, это количество партнеров, которые пригласили хотя бы одного человека. Люди, которые пригласили хотя бы одного человека, являются активными партнерами. Но это не страшно, так как люди, которые еще не активны, они увидят, когда начнутся наши выплаты, когда начнутся уже чеки. И действительно, это будет, это будет огромный просто карнавал покруче бразильского. И будет очень много счастливых людей через месяц после подключения к солдатам. Я очень счастлива, что я к этому причастна. Я вас тоже с этим поздравляю, что вы также к этому причастны. Если вы пассивный партнер, вам заплатят за ваши данные. Если вы активный партнер, вам также заплатят за ваши данные. Теперь давайте поговорим, кто сколько может заработать, работая полностью пассивно или работая активно. Так... Партнерская домашняя страница, вам здесь нужно все обязательно самостоятельно изучить, все здесь разведать, да? понажимать на все надписи, которые зеленым цветом, они абсолютно все кликабельны и обязательно изучить самостоятельно карту сайта. Найти язык или порекомендовать его партнеру вы можете, нажав на этот флаг. Как вы видите, компания действительно круто над этим заморочилась. Это деньги, друзья, как присоединение каждого языка – это большие деньги. И также еще одна обязательная опция присоединения к официальному телеграм-каналу нашей компании. И обязательно для каждого из нас это хотя бы раз в неделю заходить в наш аккаунт и читать новости. Это, в общем-то, все, что обязательно, все остальное на ваше усмотрение. Итак, пассивные партнеры, за что нам платят, да? Что вообще мы, что здесь будет происходить? Начнем с предыстории. Ребятки, выключите микрофон, пожалуйста, кто не выключил. Начнем с предыстории. Все вы знаете, что такое социальные сети, что такое приложение, что такое Google, что такое Яндекс, что такое YouTube и так далее, Instagram, Telegram и все остальное. Мы все активные пользователи данных социальных сетей или сервисов, и мало кто знал, ну, я так точно не знала, что все эти Социальные сети или сервисы зарабатывают на том, что мы бесплатно разрешили использование своих данных. Как же это происходит? При нашей регистрации на любом сайте у нас появляются два вопросика: готовы ли вы предоставить бесплатно ваши видео, фото, и какие-то либо там другие данные? Мы ставим: да, что? Раньше почему-то никто об этом не задумывался, сейчас и кричат: ааа, мои данные! Конечно же, мы нажимаем, да и она только тогда пропускает социальные сети, приложения, либо там любой другой сервис. После этого, как только мы нажимаем, мы начинаем активно пользоваться и все, получают наши данные, наши личные данные. Что мы смотрим, чем мы интересуемся, что мы покупаем, какие картинки, какой у нас бизнес, там, в какой стране мы проживаем. Вся эта информация является вашими личными данными. Ваши личные данные – это самое ценное, что есть на планете. Даже не золото и не платина. Потому что на личных данных тот, кто ими обладает, делает миллионы и миллиарды. В прошлом году социальные сети заработали на наших личных данных, ничего нам не оплатив ни цента, более 800 миллиардов. Данная информация есть в свободном доступе, вы можете найти ее на независимых источников сети интернет. Стоит только погуглить, опять-таки тот же Google. Итак, компания 5Billion Sales предлагает нам получить наш кусок пирога с вишенкой, если который положен нам за наши личные данные именно за наши личные данные как это будет выглядеть это будет выглядеть э, вот каким образом мы устанавливаем расширение специальное на свой браузер это может быть компьютер это может быть телефон это может быть ноутбук и э, через этот браузер вы ведете свою обычную интернет-жизнь которую вы привыкли кто-то там так тяжело вздохнул. Все будет хорошо, не переживайте. Я, наверное, очень скучно говорю, но простите, не все знают хорошо эту информацию. Так вот, я сбилась. Все будет хорошо, та-та-та-та-та. Расширение какое ставить надо? Да, так вот, мы устанавливаем это расширение, и это расширение имеет доступ только к сайтам, на которые мы заходим. Не ведется запись на наших устройствах, нет доступа в наши банки, на сайты, где мы зарабатываем деньги, на любые другие сайты, к нашим перепискам. Совершенно ни к чему мы не имеем никаких, то есть ну, мы не даем доступ настолько глубокий, настолько вы можете думать далее. Дальше. Так, я вижу, что у нас что-то появилось. Ну, обновление ссылка, Ну, потом, не сейчас же. Ну, что же буду посредине-то говорить? Вот. То есть это расширение, оно считывает ваши интересы, то, чем вы интересуетесь. Теперь, когда а, они собрали ваши данные, информацию о ваших интересах, о том, чем вы интересуетесь, чем вы увлекаетесь, что вам интересно, а, компания эти данные а, собирает и а, перепродает компаниям, Реклам, рекламные отделы которых на основании всего этого всей этой информации путем анализа делают нам торговые предложения, на которые мы, конечно же, реагируем, потому что все это сделано очень точечно. Если вы знаете, какую рыбку хотите поймать, то вы знаете, на какую наживку или какую удочку вы будете ловить. Точно так же здесь: мы продаем свои данные, покупают данные любые компании мира, маркетинговые отделы, и делают нам торговые приложения это огромный бизнес и он существует столько сколько существует интернет я не побоюсь этого слова сейчас интернет знает о нас все Иными словами, вам ничего особенного здесь делать не нужно, если вы обычный пользователь и не планируете, не планируете ничего строить, ничего расширять, вам платят 401 доллар 50 центов минимально только за то, что вы пройдете верификацию после запуска сайта и подключитесь к первой услуге, которая называется «Sell Data», то есть «Продажа данных». После этого ну, вы э, прошли верификацию, вы подключились э, к этой услуге и живите себе своей жизнью. Подключаете расширение, оно работает, оно считывает ваши интересы. Если вы не хотите более этого делать, э, либо хотите скрыть, куда вы хотите зайти, э, пожалуйста, делайте это, заходите с другого браузера или отключайте э, здесь. Но если вы отключите здесь это расширение, вы перестанете получать ваши выплаты. Да вы что, серьезно? Ирина, я вас сейчас удалю. В общем-то, я это и сделаю. Мне кажется, это специально человек делает. Удалена. А, все, я прошу прощения. А, да ты посмотри. А, Ребята, о чем я сейчас говорила? Потом том, что удалять человека будут, ну, не, не удалять, а если он не будет браузер вот этот вот. Вот, да, прошу прощения. На... Я прошу прощения, я приболела немного, и я совершенно, вот, когда говорю, я сохраняю мить, да? Да, кто, кто сбивает, да. Сбивает, да, да. Угу. все. То есть, если вы хотите скрыть, чем вы интересуетесь от компании, заходите с другого браузера. Если вы хотите отключиться, отсоединиться, просто отключайте это расширение, и вы можете здесь ну, отказаться от сотрудничества с этой компанией. Хотя я не понимаю, по какой причине человек это может сделать. Иными словами, люди, которые ничего не строят, никого не приглашают, получают минимально 401 доллар 50 центов в год, но получает он не сразу, а эта выплата она распределяется на 12 месяцев. То есть вы будете получать минимально 33 доллара в месяц, Выплаты будут происходить также раз в месяц. Начисления будут идти ежедневно по доллар 10 в день. И начисляться они будут по факту продажи ваших данных. То есть здесь нет бесплатных денег, компания не дает денег бесплатно. Прошел день, вы продали данные, доллар 10 вам начислился. Также есть у нас веб-бонус. в бонус у нас это как поощрение наших партнеров заходить почаще на сайт, интересоваться всем, что на нем происходит и так далее. То есть 50 центов вы будете получать ежедневно за посещение новостного канала, то есть ну, новости, сайт, то есть ваша активность на этом сайте и вам платят 50 центов. То есть пассивный человек будет получать доллар 60 в день, если он будет заходить на сайт каждый день на полном пассиве, полностью без каких-либо движений или обязательных действий с его стороны. Это у нас понятно. Теперь поговорим о тех людях, которые у нас являются действительно людьми с активной жизненной позиции, с теми людьми, у которых есть мечты, стремления, которым надо намного больше, чем 400 долларов, у которых есть цели. И эти люди так или иначе стремятся к успеху. Поговорим о том, сколько нам заплатят, если мы будем приглашать. Итак, здесь у нас вкладочка «Нижняя линия». Здесь весь мой первый уровень. Вы можете найти всех партнеров полностью и активных, и неактивных. Также вы можете по разделению их увидеть там, где активные и неактивные партнеры отдельно. Если вы хотите связаться с вашими партнерами, попробовать оказать на них мотивационное действие, вам нужно будет нажать «Мои адреса» электронной почты уровня 1. Там вы найдете их электронные почты, также вы их найдете «Телефоны» и сможете с ними связаться далее у нас идет уровень с 1 по 16 статистика мы имеем здесь неограниченные возможности первая линия неограниченно дает нам по 100 долларов за каждого лично приглашенного партнера со второго уровня и до 16 мы получаем по 5 долларов за каждого партнера которого пригласили не вы за каждого партнера которого, которых пригласили люди из вашей первой линии вы можете даже не взаимодействовать с этими людьми, вы можете их не знать и никогда не познакомиться, но эти люди будут строить, потому что они могут быть активнее, чем вы, и этому нужно только радоваться, и я желаю каждому из вас таких партнеров, у которых действительно такая активная жизненная позиция, чтобы вы также могли воспрянуть духом, чтобы вы поверили в себя и начали делать то же самое. Итак, у нас табличка делится вот на такие вот колоночки, есть у нас сколько всего партнеров и также подразделено, кто у нас активный, кто неактивный. И таким же точно методом, активный это человек, который пригласил хотя бы одного партнера, неактивный это человек, который просто пользователь, который просто решил продать данные, и, ну, либо просто зарегистрировался по вашей реферальной ссылке и он пока никого не пригласил. Далее у нас идет э, таблички на пере, переопределение, да, А, Б и С. Что здесь будет, мы узнаем после запуска. Думаю, будет очень интересно, особенно тем, у кого действительно э, большие структуры. Со второй по 16 уровень у нас также не ограничено по 5 долларов. Ну, может быть, вообще сколько угодно человек, 500, тысяч, 50 тысяч. Делайте все, что вы можете для того, чтобы ваша структура росла, если вы хотите стать миллионером миллионером в этом проекте. Здесь стать миллионером можно, ничего не вкладывая. И это действительно огромно. Здесь действительно есть огромный потенциал для каждого из вас. Просто расслабьтесь, говорите, рассказывайте, пишите посты, ведите обзоры, общайтесь с людьми, будьте более дружелюбны, будьте более жизнерадостны. И когда вы расслабитесь и перестанете так сильно а, -а, -а я не могу никого пригласить», все само по себе наладится и все само по себе разрешится. Я вам так могу по секрету, маленькому секрету рассказать. Когда я это все начинала, у меня прямо, знаете, пунктик был, блин, как это ж так, у меня только в первый уровень, второй уровень, я что, не могу больше, да надо ж надо, я хочу еще, хочу больше, но, знаете, я начинаю заводиться, и все, мне уже надо все забрать, потому что, ну, как бы, вот я действительно такой человек, которому все надо, вот, и потому у меня вот так вот все получилось, и еще потому, что, во-первых, я верю в компанию, я верю в нее безоговорочно, люди, которые пишут у меня в чате негатив, сразу же оттуда с корнем вырываются, потому что мне такие люди не нужны даже близко. Знаете, когда яблоки в одном ящике лежат, есть спелые, красивые, яркие, сочные яблоки, а есть гнилые, что люди делают? выкидываю милые яблоки, вот так и я. Потому что я верю в компанию, я верю в себя, я верю в свои команды, я верю в своих лидеров, я верю в то, что здесь действительно будут происходить выплаты, и да, я верю в то, что я здесь стану миллионером. То же самое я советую э, думать и говорить вам. Если вы в это тяжело верите, напишите себе на листке и читайте это просто. Просто читайте каждый день. Однажды наступит день, когда ваш мозг примет эту информацию, и вы в это поверите, и это станет вашей реальностью. А теперь, как же у нас происходят выплаты? А, как я вам уже говорила ранее, мы не получаем полную выплату сразу, у нас начисления идут ежедневно по факту продажи наших данных. Если у нас заработано, вот, например, мы считаем, да, у нас распределяется на 12 месяцев наши 401 доллар 50 центов, да, там плюс-то может быть в бонус и также у нас будут распределяться таким же образом комиссионные с 1 по 6 уровень то есть мы суммируем наши 401 доллар там 50 центов суммируем сколько у нас уже сейчас заработано на первой линии, да, и с второй по 16. Мы это все суммируем и делим это все на 12, то есть на год. Так вы вычислите, сколько вы будете зарабатывать ежемесячно. И эта сумма всегда может увеличиться. Кстати, если кто-то из ваших приглашенных партнеров отключится, то вы перестанете получать за него деньги. Соответственно, вы отключитесь, перестанете получать вы и перестанет получать ваш спонсор, ваш куратор ну, я не знаю, по каким причинам это может у вас случиться, но если так, значит так. А, так, дальше. У нас есть а, вот такая вот вкладочка а, «Мой профайл». А, в этой вкладочке «Мой профайл», профайл мы видим а, статус, мы видим также, сколько у нас общая сеть, и а, мы видим, а, пока, я, пока я веду Zoom, один человек зарегистрировался. А, также мы видим, сколько всего человек зарегистрированы по вашей реферальной ссылке. Здесь вы можете обязательно ставьте «Аватар», ведь мы же ведем бизнес, а бизнес – это прежде всего люди, служение людям и единение людей. И здесь мы можем вставить наше рекламное описание, здесь вы можете вставить свой чат, то есть ссылку на свой чат вы можете вставить, и партнер, который к вам присоединяется, если он зашел где-то через пост или через объявление, или где-то как-то еще, он хотя бы увидит, где он вас может найти. Поэтому не пренебрегайте такой возможности. Итак, еще у нас есть такая мой статус, я уже ее показывала, но мы вот перейдем вот сюда. Статус вашего профиля максимальный, это лидер. И как только вы зарегистрировались, присоединились, вы стартер. И как только вы приглашаете людей, эти люди приглашают других людей, еще люди людей приглашают, ваш статус от этого растет. Мы будем получать награды. Какие это будут награды, я сейчас сказать не могу, так как я не знаю. Но я очень-очень надеюсь, что эти награды будут также денежными. Опять-таки, я не, не берусь за это утверждать. Во вкладке «Новости» Также вы можете увидеть, как математически мы считаем то, что у нас уже в аккаунте, да вот сколько у нас человек приглашено. У каждого, там например, может быть своя цифра, и вы можете ее таким образом высчитать. Здесь точно также у нас вот таким образом размещены подсказки. И подсказки здесь у нас идут, вот особенно последние, касаемо запуска. Давайте теперь после того, как мы прошлись по маркетингу, обсудим запуск запуска, как он будет происходить и что вам нужно подготовить для того, чтобы быстрее пройти верификацию. Вот здесь, там, где у нас находится аватар, появится надпись Uh, я скажу КУС, не исправляйте меня, мне нравится говорить КУС, uh, КУС, uh, KYC, это зная своего клиента, да, то, как вот мне говорили uh, партнеры, которые по-английски говорят хорошо, uh, uh, таким образом uh, мы присо... присоединим свои документы, uh, проходит любой паспорт страны, если у вас там есть прописка, вам больше ничего не понадобится, uh, там вы делаете селфи с паспортом, uh, фотографируете паспорт и место своего проживания, все, этого достаточно, если это есть. Если у вас нет прописки, значит вам нужно будет достать, добыть, где-то наныкать, не знаю, что угодно делайте, но найдите выписку либо из ЖКХ, квитанцию по оплате ваших услуг в квартире, либо выписку из банка. И соответственно, на каком языке вы заполняете ваш профиль и на таком языке должен быть ваш документ, иначе в противном случае админы не смогут его адекватно проверить и проверка вашего аккаунта затянется. Тут вы все можете увидеть, да, тут навигация прописана, где что будет находиться, вот тут появится, видите, пуст, да, вы можете тут, можете после того, как вы пойдете в верификацию, точно так же здесь это появится, вы сможете присоединить уже ваш кошелек, ваш платежный реквизит, на который вы сможете выводить ваши средства, ваши заработанные комиссионные. Тут также все это расписано, где у вас что будет находиться, это все вы сможете самостоятельно изучить, так как это может занять ну, львиную долю времени в зуме, который я не хочу затягивать. Также, да, вот картинки, где это что будет находиться, куда, как и почему нам нужно будет нажимать. Единственное, немножко нам кажется корявеньким перевод, но ничего страшного, если включить логику, здесь все абсолютно можно понять. Также... Давайте теперь поговорим про выплаты. Когда мы пройдем верификацию успешно, когда мы пройдем подключение к Data. Я прошу прощения. Когда мы подключимся к Excel Data, установили расширение, все. И тут же ежедневно у нас начинается выплаты, да, простите, начисления начинаются ежедневные, месяц закончился, и мы будем выводить. Сюда мы присоединяем наш платежный реквизит, и вывести можно будет четырьмя способами. Первый способ – это PayPal. PayPal работает не в каждой стране и берет процент. Второй способ – это банковским переводом. Байковским переводом нужно будет ждать от двух недель, и также там процент будет какой-то, я даже затрудняюсь сказать, потому что это между международными банками процент может быть ну, достаточно ощутимый. Третий способ это Western Union. Western Union также берет процент, насколько я знаю, не маленький. И четвертый способ это криптовалютный кошелек, так как компания платит нам в четырех или пяти видах криптовалют. Он самый такой, наверное, простой, самый лояльный. Мы можем скачать и установить приложение Binance. Это самый простой способ без процентов прямо себе на карту выводить заработанные вами комиссионы на 5 billion sales. Если у вас не работает Binance по какой-либо причине в вашей стране. Есть также версия такая, как TrustWallet. Trustwallet это тоже криптовалютный кошелек, но он берет процент. Между прочим, трансвалит относится к Binance. Вот такой вот парадокс. Далее, если не эти кошельки, вы можете использовать блокчейн, либо какие-то другие кошельки, убедившись в их действительно честности какой-то, да, хотя бы какие-то там отзывы, гарантии, читайте, если это не всемирно какой-то известный там криптовалютный кошелек. То есть подключились, установили, начисления идут целый месяц, пока скучаете до выплаты, приглашайте людей. Приглашайте, приглашайте, стройте. Тем более у нас также будет возможность подсоединения партнеров от 14 лет. И сегодня, я не знаю, есть этот мальчик или нет, которым сегодня со мной связывался, очень активный парень. Просто красавчик, 15 лет. Он написал мне, вот, он, он строит команду, но вы знаете, как он схитрил. Он как бы мам, маму попросил, чтобы мама предоставила там документы для верификации, и он просто под маминым аккаунтом работает. Вот парень планирует вообще весь лицей сюда привезти. Точно так же получается, что как бы должен вести своих друзей, а приведет их родителей. И через 4 года он получит уже полноценную команду крутых структурных лидеров и вообще очень крутую команду. Парень, ты большой молодец, пользуясь случаем, передаю тебе привет, все будет классно, это здорово, я действительно в тебя верю. и у тебя обязательно все получится. Мы сможем приглашать 14-летних партнеров в, наш, в нашу компанию, тогда, когда компания об этом даст знать. То есть вот будет какое-то обновление, дадут на официальном телеграм-канале или у нас на кабинете. Тогда да. Пожалуйста, берем, даем там кому-то племяннику, там сыну, брату или кому-то там. Он регистрируется, он получает 401 доллар. В течение года, но вот также он может получать веб-бонус, да, то есть доллар 60 в течение Доллар 60 каждый день он может получать в течение года, и через 4 года он уже сможет стать полноценным партнером и начинать строить свою структуру, так как можно это делать с 18 лет. Пока этого не разрешили регистрировать партнеров от 14 лет, просто не стоит этого делать потому, по той простой причине, что не просто не пройдут верификацию, если еще и кого-то пригласят, то будет много таких моментов, ну, не очень нужных, скажем так, для вас там, где написано сообщение, также я редко я забываю про эту вкладочку «говорить». Вот у нас, там, где у нас написано сообщение, мы можем увидеть сообщение от администратора. Вот у нас были лидеры стран, тестеры ошибок. И сообщение также проходит, когда кто-то из партнеров под вас регистрируется. Мы тогда получаем письмо. Для того, чтобы вот это вот исчезло, нужно нажать вот «Непрочитанный». Вот вы нажимаете, и здесь вы видите, кто у вас зарегистрировался под каким логином, его реферальную ссылку, его уровень и так далее. И возвращаетесь. На, на этом моя презентация закончена. Дальше мы можем отвечать на вопросы. Пожалуйста, партнеры, если у вас есть вопросы, задавайте в порядке очередности. Я так понимаю. Можно слово небольшое? У нас там в чате Телеграм буквально в 22.00 было выдано новое сообщение, где да, я... набирают новое. Тестеров, поэтому это тоже одна из возможностей, чтобы заработать дополнительно. Угу. Вот я вижу. Давайте я ее раз мы на раз мы все равно в эфире, давайте мы нажмем на эту ссылку. Так, вот так вот она у нас выглядит. Так, идем вниз. Так, вспомогательный персонал. Когда нам нужны люди, которые будут работать на нас, мы в первую очередь обращаемся к популярным сообществам. Вот ссылка, по которой вы сможете подать заявку, чтобы стать частью нашей команды поддержки, чтобы отправлять сообщения на поддержку и пользователей, партнеров и пользователей, зарабатывающие деньги. Не пишите нам по электронной почте об этом предложении подать заявку здесь. Смотрите, я сразу хочу это прокомментировать. Когда вы подаете заявку, вы должны понимать, что вы как бы становитесь, во-первых, вам нужно будет от, зуб, от зуба, там вообще просто полностью от зуба знать маркетинг, это обязательно. Вы должны будете в состоянии пользоваться переводчиком хотя бы как-то более-менее... Ну, вменяемо, потому что вам придется, как я понимаю, помогать не только вашей команде, но и также всем остальным. Команда поддержки – это, скорее всего, техподдержка, которая отвечает по электронной почте. Если вы хотите... Я пока не знаю, я, например, у меня даже времени нету на такое. Если у вас есть время и у вас есть хорошее знание маркетинга, то подавайте заявку. Если нет, то, я думаю, не стоит просто так ее подавать. Вот, ну, посмотрим. Конечно же, это интереснейший будет опыт. Пять языков. Евгения, можно вопрос? Да, да, конечно. Вы говорили вот сейчас про язык, про язык эм, своего профиля, на каком языке оформлять. Мы вот когда регистрировались, нам вот говорили, все регистрируйте на английском там. А я так вот сейчас послушала, в паспорте у меня прописка будь на русском, значит и в кабинете я должна на русском написать свой адрес, правильно? Смотрите, там небольшое уточнение. Вы, наверное, просто не все видели зумы. Когда я это говорила, еще не было да. известно даже про верификацию. Обычно верификация проходит по документам на английском языке. То есть это загранпаспорт или декарта или водительские права. Если у вас есть внутренний паспорт, по которому вы можете пройти, конечно же, ваш аккаунт должен быть заполнен на русском языке. Если вы, если вы проходите верификацию по документу, который написан в том числе на английском, то лучше заполнять на английском. Адрес. Вот. Да, все данные, все данные, какие а есть. как они тогда проверят, если в штампе у меня уже на русском языке, где я живу, будет написано? Ну, так у вас же тогда на русском языке будет аккаунт? Нет, у, нет, у меня, у нас паспорт Беларуси, он международный у нас один. У нас там и на русском языке имя, на английском и на белорусском, на трех. А адрес идет на русском. Я поняла четко, что какой документ вы даете, на каком языке заполняете аккаунт. В вашем случае вы можете заполнять и на русском, и на английском. Но на английском быстрее пройдет проверка. Я думаю, как-то проверят. Каких-то особо сложностей. пусть будет так, а там посмотрим. Я думаю, что это вообще не проблема. Они же видят надпись-то. Простите, они же видят надпись все равно как-то. Если она написана на русском, и вы на русском заполнили, то им проще это проверить понимаете mm -hmm. смотрите здесь кстати я вот нажала и у нас тут четыре языка на которых вы свободно говорите и пишете ну вот я как бы уже сюда не подхожу потому что ну я знаю только русский украинский польский Плохой русский, плохой украинский. Друзья, здесь хорошо, когда знаете большое количество... Знаете, вы можете принести здесь действительно существенную пользу, если вы действительно говорите на многих языках. Вот тут написано, да? Вспомогательный персонал для работы онлайн из дома. Нет голосовой поддержки. От трех часов до 8 часов. Почасовая оплата по договоренности с природными объектами. Пожалуйста, выразите заинтересованность. Не могу отказаться, все-таки я ее заполню. Письменно-то я на всех языках гораздо. И на казахском, и на урюкском, на каком хотите, и на арабском. Заполню. Почему бы и нет? Это будет замечательный опыт. Не буду скучать от выплаты до выплаты. Значит, вам тоже, конечно же, рекомендую попробовать. Я же так понимаю, выберут не всех, а кого-то выберут, кого-то нет. А дальше вопросики, пожалуйста. Кто-то написал в чате, чтобы лидером своей страны стать, надо очень много написать о себе, капец просто. Ой, как тяжело. Сложности какие. Ребят, относитесь проще. Нет вопросов больше? Ух, какая я сегодня! Молодец! Прям, прям от и до. Прям все так классно рассказала, что у людей даже вопросов не возникает никаких. Ну, раз нет вопросов, то я вам только могу пожелать больших успехов, большой удачи, веры в себя, в компанию. Я могу вам пожелать терпения, потому что я понимаю, ож ожидать порой бывает просто невыносимо, но часто в жизни так бывает, что хорошие вещи нужно ждать. Хорошее или вообще любое что-то ожидаемое может быть отложено во времени, и это хорошо. Вот, например, захотели вы э, увидеть живого слона. Вот представьте, если бы это все срабатывало сразу. Вот выходите вы в подъезд, а там живой слон навалил вам <смех> на лестничную площадку. <смех> Поэтому подождите, пока в ваш город приедет цирк. Это так. Ну. Благодарю. Да, кстати, я чат, нет, чат сегодня что-то прямо как-то даже не открывала. Так, видела, скользь. Верификация будет после того, как будет ä, запуск. Женя. А, ага. да, да. Да, да. Наталья? Женечка, а так, да, такой вопросик Вот смотрите, если вот, э, считать деньги только те, кто активные, да, вот внизу Либо все Вот, все. допустим, первая линия Если 10 человек э, приглашенных, 5 активных, 5 неактивных Значит, тебе будет только за пятерых же по 100 долларов? Вообще нет я тоже вначале так полагала, она, ну, и я прям отказывалась верить в то, что за неактивных тоже платят. Меня прям Даниэль э, в этом убеждал. Даниэль, good, in, good evening, good evening. Он мне что-то выслал, сейчас я посмотрю. Э, мы э, получаем наши э, комиссионные э, за каждого человека, который стал пользователем на сайте 5 billion sales. Дани, Даниэль, good evening. То есть это... Получается, hello, даже если hello, вы... hello. Здравствуйте, здравствуйте. Даже если люди внизу неактивны, за них тоже что ли платят? Да, почему нет? Ведь им же платят, значит и вам заплатят за то, что вы их пригласили, так как они продают Но, свои данные. Мне кажется, это нереально. Почему нереально? Не говорите за других. Если для вас это нереально, то для компании, которая миллиарды долларов зарабатывает, это абсолютно простые вещи. Ну будем верить, будем надеяться. Спасибо. Есть девушки, у которых в шкафу платья за 100 тысяч гривен. Если я буду считать, что это нереально, как вы думаете, это исчезнет? Это не исчезнет. Никуда. Я поняла. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам за вопрос. Очень хороший вопрос. Я скажу что-то. Вы меня слышите? Да. Смотрите, это активные или неактивные люди. Пока я это понимаю. У нас люди, которые не активные, они не привели некоторого человека. Это что значит для нас? Что из этих людей у нас не будет сеть. Они не делают нам сеть. Так что они нам показывают, с кем работать, чтобы они стали активными, и, и, и наша сеть было бы большая. Так что это, это такое дело. Если люди не активные, но они тоже пользуются с сервисом ДИМ, которые продают моих данных, они получают, их 400, и вы получаете ваши Вот так. Но все равно это классно. Блин, тут возможности, друзья. Просто меня прямо, меня прямо вот в, в предвосхищении всех этих событий меня аж прямо распирает. Как будто я золушка, которая ждет, что вот-вот наступит бал, и я, у меня уже платье готово, у меня уже на подушечке мои хрустальные туфельки, диадемка, у меня уже все готово. Я только жду, когда во дворце начнется бал. Верьте, верьте, просто верьте, да, это, это реальность. В наше время такие вещи это нормально, потому что сейчас действительно, запомните мультик, это не техника дошла, это я к вам дошла на лыжах. У нас сейчас такое время, когда вообще все возможно, но только для тех, у кого есть вера. И немножечко какого-то, да, вот анализа. Если кто-то открыл сайт, вот, открыли, мне так нравится, люди открыли 5 Billion Sales. Так, так, что тут написано, миллиарды, да, аллаха, трон. То есть человек не потрудился почитать, проанализировать, сходить на Zoom, он ничего не сделал. Он просто, знаете, как мазок взял с вершины Эвереста, просто он вообще ничего не знает. И потом еще такие люди ходят и пишут на всех там, все это лохотрон, так все кинут. На основании чего такие умозаключения? Мы еще даже не запустились. Так что ждите, и все будет круто. Евгения, вот смотрите, у меня такой вопрос. У меня зарегистрировался мальчик, парень, 17 лет. Теперь он не будет активным. Почему? Потому что он, ему не 18 лет. Значит, ему будут платить. Я так поняла. Ой, он же как все так... никого не будет объяснили как-то вы вот так вот все. Вообще нельзя сейчас регистрировать людей, которым э, нет 18. Работа в компании от 18 лет. Но раз так случилось, что этот парень хочет работать, пусть он поступит так, как тот парень, который мне сегодня написал. Пусть он да. попросит кого-то из своих совершеннолетних друзей, маму, папу, брата, ну, там, кого угодно, чтобы они прошли верификацию. И пусть парень работает, а пусть зарабатывает. Квалификацию надо ему сделать, да? Ну, ему осталось полгода до 18 лет от силы. Ну, отлично, отлично. За полгода он уже матерый волк будет. Тут а так нахватается. Когда мы начнем, так что все хорошо. Ну да. Русная, русная. Знаете, что мне удивляет что-то здесь, в русскую группу. Мы уже оканчиваем... А, а, мы ну, оканчиваем... да. да, слышно меня, момент. Да, да, да слышно, слышно. Я тут микрофончик да, включила девочкам. Мы оканчиваем зум, а люди еще заходят. Я, я не знаю, мы там написали, сколько часов у нас начало. И мы всегда четко и точно начинаем. А люди заходят 15 минут, потом 20, 25, 30, но сейчас уже мы 40, сколько, 49 минут уже. Ну, пунктуальности Врошли, у нас такое? нет, да, пунктуальности мы, мы не страдаем, <с> <с> потому что мы свободные художники, да, но все-таки а, приходить надо вовремя для того, чтобы хотя бы иметь возможность а, задать какие-то вопросы, услышать, услышать в конце концов все сразу и уже потом смотреть записи, также интереснее. Так, ну что, дорогие мои, я думаю... Благодарим а... за прекрасную информацию, все здорово, ждем запуска. Да, ждем, ждем, 22.02.2002, зеркальная дата, это будет счастливая дата для многих из нас. На Они специально вот я... эту дату и выбирали. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю, что нету дату. На этой э, замечательной ноте э, мы э, с Асаном с вами прощаемся. Желаем вам э, плодотворной недели. И э, встретимся в следующий четверг в этой же комнате Зума. Спасибо, спасибо, Женя, прямо. Я не знаю, кошелька мало будет, начинаю шить наволочки. Спасибо, спасибо большое, спасибо спасибо. С каждым разом что-то новенькое, что-то такое, знаете, вы добавляете бриллиантика раз в каждую <с презентацию, и тут прям в ожидании, и еще больше хочется лучше работать. Спасибо. Это же классно, благодарю вас. Мне очень тепло таких отзывов. Благодарю Большое спасибо тоже. И знаете, у меня... Ну, такая девочка, сказали мы будем ждать. А что вы думаете, если когда мы ждем, мы работаем? Ждем, приглашая и работая. Я думаю, что это лучше, да? Да, конечно. Не тратить энергию на ожидание, а тратить ее на то, чтобы это ожидание потом окупилось больше, чем мы для себя ожидаем. То есть не дадут, а как тяжело ждать. А, как ждать тяжело, как же тяжело. Боже, как тяжело. Что -то, что -то дня, а, что а представьте, 21 февраля в чате что будет делаться? Мама дорогая. Просто представить так я 21 первого не работаю. И все, друзья, всем пока. Хорошего вечера. До свидания.